Друзья, всем привет! Вы на канале Сергей Трейсер. Интересный фикус. Настолько О, полюбили я. чернобыльскую зону. Вот говорят, зона не отпускает. Они решили опять со мной прийти в Чернобыль. Я не знаю, для чего они взяли такую большую кастрюлю. Наверное, будут большую вы, кастрюлю борщами готовить. Борщ, борщ, борщ, борщ. Да, в, я вы, вот я тоже в, про борщ в, подумал. Уморить чернобыльские мухоморы. На самом деле, что они задумали, я не знаю. Они не колятся. Но это мы, короче, потом посмотрим. В общем, я сегодня буду заниматься своими делами. Ребята мне там по возможности немножко помогут. И потом мы с ними... Будем снимать 24 часа челлендж в моей землянке. На моем канале этого видосика не будет, поэтому ссылка в описании. Переходите к ребятам на канал и смотрите, как мы там круто проведем 24 часа. Ребята, кто следит за футболом, тот знает, что скоро состоится шикарнейший матч Ливерпуль против Манчестер Юнайтед. Прям настоящая английская классика будет. Ливерпуль сейчас, кстати, борется за первое место, но в таблице все настолько плотно, что если они проиграют, то они реально могут потерять лидерство. Мои друзья из One X дают на это и другие события самые лучшие кафе, а еще у них самые низкая маржа и самые мгновенные выплаты. А если вы при регистрации введете промокод TRACER20, то все новые игроки на свой первый депозит могут получить до 6500 рублей. Вся важная и подробная информация будет, ребята, в закрепленном комментарии. Так, ребята, не было меня давненько в моей землянке. Ну, дверь открыта, потому что я ее открыл минуту назад. Так, смотрим. Я уже, конечно, все смотрел тут, проверял. Все в целости сохранности. Елочку, наверное, уже пора вынести, если это еще можно елочкой назвать. Ну, как я вижу... Землянку вроде не затопила, хотя немножко снежком прикидала. В общем, ребята, сегодня в планах, как я говорил в прошлой серии, сделать двухъярусные кровати. Точнее, одну двухъярусную кровать. Вот, уже есть, можно сказать, один щит, есть второй. И сейчас с помощью этих двух щитов и остатка штафетши у меня остались... Буду делать уже двухярусную кровать Интересно, и Фикус куда-то опять пропали. Под прошлым роликом писали, что вот они вначале появились Потом куда-то пропали, потом в конце появились Вот, короче, опять Они пришли и куда-то пропали Куда они постоянно уходят, я не знаю, ребята В городе такого снега, ребята, нету Вот выехал только за город снег, а в городе вообще его, в принципе, нету. Мистика какая-то. Напишите в комментарии, почему так получается, что в городе ноль снега, а тут, смотрите, все уже снегом покрылось. Расчищу кое-как, пару штук затяну внутрь и будем что-то скручивать с помощью шуруповерта и саморезов. Что-то похожее на двухъярусную кровать. Конечно же, наверное, нехорошо, что они вот так под снегом лежали. Уже, наверное, сырости еще больше натянулись. Но ничего, я надеюсь, что наступит момент, там, Прогреется печка, потом весна будет, и они полностью высохнут. В общем, ребята, пока я носил вот эти доски, смотрите. Точнее, ну ладно, не смотрите, пока что давайте даю вам две секунды. Напишите в комментариях, кто ко мне пришел сейчас в гости. Я надеюсь, что вы уже написали. Боба, всем привет. Всем привет. В общем, пришел ко мне Виталий Игнатюк Боба. Боба, привет. Иди сюда, Боб. Боба, иди сюда. Давай, прыгни, прыгай, Боба. Не бойся. Проверяй. Знаешь, ну, на новоселе обычно кота типа запускаю, тут собаку запустили. Так, ну у нас чуть не убрано, мы тут Новый год как раз праздновали, вот это после Нового года пришел. В общем. Виталик пришел мне на помощь. Давно вы писали в комментарии, пригласили их на тюка. Вот что он пришел. Помогну. Да, сегодня. Мне может... Просто своей работы хватает, всегда так же хотите. Ну да, везде. на самом деле, вот такие видео со стройкой немного времени отнимают. Не, я, конечно, после Нового года там чуть-чуть выходных себе сделал. Вы, наверное, видели, что уже долго видосы не выходили. В общем, сегодня Виталик мне поможет делать кровать. Еще, кстати, ребята, у Виталика есть еноты. И он решил их выпустить на природу, чтобы они. Ну да, там одного охотника забрала, он был там на притравке, жалко, и там поймал короче то мы здесь выпустим у тебя здесь тихо и пускай себе вот живут плодятся вот весна будет они где получается у тебя в машине аж? да там хлеб. вот это нам сейчас возвращаться типа надо ну будет? Да, сюда я смотрю дорога такая не ну подъедешь да да да я же говорил ящик да. там вес хороший сейчас принесем я планирую где-то там в склоне им даже сделать такую нору и запустим пускай себе живут тут я понял ну что тогда идем за ящиком твоим короче да, а пошли. потом мы вернемся уже как раз этот снег оттает немножко и будем уже строить кровать все ребята Наконец-то мы принесли вот этот ящик с енотами, смотрите, как они выглядят. Можно достать, да? да? Он не укусит меня? Нет, ничего. Что-то страшно немножко. Меня вот укусил пару раз. Как их зовут? Ва Васька и Машка, да? А, да. Фу, Боба, фу. Фу, баба. Да ну нафиг, вот это он дикий. Блядь, меня за руку укусил. Твою а, мать. Блядь. А я что-то не подумал, короче, я его вытянул. Я не подумал, что Боба... Боба, я что-то не подумал, что Боба на него накинется. Ну да, я сейчас хочу, бля. Бедные еноты, блин. боба. Ты посмотри, какой он дикий. Блин, Фу. Капец. Все, ребята, решили Бобу сейчас закрыть в землянке, потому что, ну, енотам не суждено будет существовать. Охотиться. Да, он же охотник, это порода такая, у него в крови это. Что ты скажешь в свое оправдание, зачем енота загрыз? Пошли. Все, закроем его сейчас в землянке. Все, сидите. Все, 10 год тюрьмы, наказанный. Все, ребята закрыли Бобу, пускай охраняет землянку и держится подальше от енотов. Виталик тем временем, смотрите, какую нору им копает. Они как, двое в одной норе будут жить? Да, да себе живут. Это ж типа там самец и самка, да? Ну да, сейчас весна там себе. Поки-поки, -поки маленькие потом будут, вот и да, Живут. Потом мешками еду им надо будет носить. Да не, они сами будут. Будут, так как здесь хватает живности, тут у тебя тихо, мышая всякая. Я думаю, всяких будут находить себе, чтобы поесть. Все, ребята, смотрите, что Виталик тут выкопал, настроил. Для первое время им здесь домик. Иди, блин, посмотри, он да не хочет. Не уже боятся, наверное. Все, а там себе, если мало места, расширяйте, сделайте еще одну комнату. Все. И пускай себе ребята здесь живут. Там себе чпоки-поки потом. Детки маленькие, так как вот весна. Все. Пошли. А мы пошли, ребята, там, замаринуем шашлычок. И поможем там Сереге сделать кровать. Все, им здесь нравится. Такой вот домик классный я им сделал. Дребнюхивают всю нору сейчас. Но. Пока что незнакомое место для него. Ну да. Не, ну они живут в таких вот норах. Для них это нормально, привычно. Не, ну да, ну, сейчас вижу. Пускай себе они роют, хорошо копают. Что, чтобы я себе не переживал, им есть домик себе переночевать, где сегодня. А там, пускай себе эту а местность смотрят, разнюхивают территорию, может что-то себе найдут где-то получше, пускай строят, делают домик. Так, друзья, вернулись наконец-то в землянку. Все, ребята, поселили уже, прописали, так сказать, в Чернобыле енотов. Сейчас Виталик там что-то маринует мясо, будет шашлык какой-то жарить, он уже там какой-то столик вырганит. Я тем временем сейчас... Шарю говоришь? Столик, да, видишь, я еще, короче, не успел Я думал, там, беседку сделать Типа, чтобы, ну, посидеть где-то было валяется, бах -бах, и есть, и лавочка, блин, и Так, пока Виталик там будет хоботиться, Я, ребята, прикинул, что вот В принципе, в высоту дотачивать эти штахеты не надо Ну, вот такая высота двухярусной кровати Вот, считайте, сюда будет становиться второй ярус Я думаю, этого будет достаточно Сейчас надо вот эти щиты дать Такой, типа, бортик Короб, короче, вокруг счета выгнать вокруг одного, вокруг второго. Потом соединим вот таким вот образом одну к одной штафеты. Будут ложки такие уже помассивнее, потому что вот эта штафета сколько тут? Двадцатка, наверное. Наверное, хиленько будет. Потом, если надо будет, можно и третью будет дать. Берем вот так вот эту штафетину, прикручиваем. И там, видите, в конце надо будет самую малость заточить. Потому что длина все-таки чуть-чуть короче. Даже вот, видите, на эту кровать хватило длинных. А это уже пришлось с таких вот коротышей поперек набирать. В общем, что... Берем шуруповерт в руки и погнали. Пришел Виталик, замариновал уже мясо нам, а то пришел помогать, короче, и там ушел где-то. Все ко мне приходят помогать и куда-то бросают меня, уходят. Виталик да. сделал вот такие вот ножки. И сейчас будем их уже к первому счету прикручивать. Ну что, как думаешь, получится надежная кровать? Ну, конечно, у тебя вот пластины, уголки есть. Потом, когда мы перенесем, ты планируешь сюда, да? То да, потом, с этой стороны. Ну, потом этими пластинами и уголками уже хорошо все надежно можно еще и к стенке, кстати, прикрутить. Ну да, для, да, для она... надежности. Чтоб ты потом не упал. Ну да. Ну что, приступаем. Или кто-то на голову. И клееночку снизу, по-моему, что-то будет спать сверху. Не написи Апостоль. это. <связывается> <связывается> <связывается> Все, ребята, прикрутил Виталик три такие ножки. Надо еще приподнять вот этот уголок. Все, ребята, три ножки прикручены. Сейчас, смотрите, Виталик прикручивает четвертую ножку. И потом будет крепиться второй ярус. Но кровать нужно будет перенести в эту сторону, потому что, видите, с этой стороны она будет закрывать проход. Сусанин говорит, что э, по нормам какой-то пожарной безопасности это неправильно. Поэтому не знаю, как сейчас, кстати, смотрите, она такая большая вышла. Как мы сейчас ее двигать будем в ту сторону? Кстати, что она насчет? Ну еще ладно, прикрутиться к стенке, я думаю, будет как-то стоять. Что про безопасность скажешь? Будешь спать на втором ярусе? Да. Главное не на первом, друг там почищет. Все, ребята, второй щит готов, можно закидывать. Только хотел пойти посмотреть, чем ты занимаешься. Костер развел. Все, вон уже вижу дымок есть. Ну что, пошли закидывать второй ярус. Сейчас. Ой, блин, чуть не упал. Сейчас, конечно, будет что-то смешное. Я не знаю, как это будет, ребята. Мне надо как-то будет держать верхний ярус, а Виталику тем временем как-то прикручивать. И желательно, чтобы это все еще ровно получилось. Ну, надеюсь, сейчас будет смешно. Ну что, ребята, веселье начинается. Пошли перекручивать, давай. Папа, надо, чтобы ты мне помог, как-то мы щит сюда сейчас занесем. Я под него Ну давай, там. взял, блин, его. А да я с ним не повернусь. Подожди. Надо подать чуть-чуть сюда у вас. Типа так, да? Ага. Ну ладно, теперь подаль. Все. Теперь здесь иди придерживай. Можно наживить просто. В принципе, все, ребята, намного проще, чем мне казалось. Главное, включай соображалку. Да. Сейчас наживить чисто, да, по одному саморезику Так, ага. лицуется все. Сейчас только мне в палец как закрутили. Так, какая-то она киленькая <связь> <связь> <связь> эта кровать уже шатается. Я кручусь здесь беру эти саморезы. Мне кажется, все-таки Виталик, надо было ножки с этой стороны ставить. Какая разница? Большая. Нифига. Думаешь? Конечно. Что он дало бы? Просто смотри, вот так мы раскачиваем, и оно типа. Ну короче, оно по вот так Хотя хуже раскачивалось. Пластин эти пластины, уголки, все. Короче. Лан, там снизу укрепится потом к этому срубу. И всё, да. Блин. Ну ладно, посмотрим, потому что я что-то себе сейчас это по-другому как-то представляю, что это закончится как-то. Что, что обрёмно... Давай ту сторону приживим, а потом уже будем что насмерть закручивать. были такие хорошие, все, оно бы было, конечно, более устойчивость. А так... Не, давай там сейчас наживим, а потом тут докрутим. Самая разница, мы сейчас снимем все равно, но делаем здесь. и пошли ту сторону сейчас снимешь придержишь, а я прикручу как то давай что там сколько опускать поднимать? еще еще еще еще еще да Да все равно у меня что-то, знаешь, такое чувство, что кровать получится декоративная. <с> И, ну, ну, короче, ладно, делаем, там посмотрим, что получится. Да нормально, все. Все, ты бери пока эти, отрезай здесь, здесь. Ага. Я пройду. Смотрите, ребята, как-то вот так оно получилось. Здесь, получается, эта палка упирается в брус. К брусу оно крепится уголком таким. Там он еще тоже, на всякий случай, чтобы в лестницу упирается. Сейчас еще повторим такую манипуляцию с этой стороны. И, смотрите, кровать, в принципе, не декоративная, как я думал. Она более, чем настоящая. На ней реально можно будет спать. В общем, что, сейчас повторяю данную манипуляцию с той стороны. И идем уже к Виталику. Ну что, Боба, нормально? Кровать надежная? Надежда тебя выдерживает, а хорошо уже. Да, я смотри, показывал, она вообще не шатается ни туда, ни сюда. Да, я там уголками везде тоже. Ты здесь смотрю, все, и ты еще хотел лестницу делать. Да, я переживал, что, короче... Вот себе вот с этой вылазишь, и так себе залазишь и спишь. Вот еще с Нового года полетел. Короче, хлопушки просто взрывали. Что, Боба? И ложись здесь так. Надо сразу так. О, так да. вот это окошко, кстати, протекает. Надо будет его еще загерметизировать чуть-чуть. Конденсат. Ну, конденсат собирается, это потому что тут влага, надо протопить. И все, и так лежать, смотреть звезды, красота. Ладно, Фу. что властника положить. только мне в морду не надо, я на звезды. Ну что, ты шашлык уже начал там Да. Раз... Разгорается костерчик. Тем временем на улице. Виталик замариновал мясо. Он такой тортик принес. И сейчас будем жарить шашлычок уже. Вот такие шампура. Виталик сделал. Он сказал, не признает нашу сетку. Сказал: ну, такая сетка ржавая вся, блин. Мы просто в прошлый раз, короче, когда на Новый год тут были, ребят, оставили ее на улице, она чуть проживела. Но, я думаю, если её кинуть в костер, она прогорела. Там помыть водичкой, потереть чуть, -чуть то нормально было. Ну, Но, короче, Виталик решил по-своему. Все-таки он готовит, как бы его рецепт ему виднее. Значит, будем так хавать. Смотрите, ребята, Игнатюк. На таких деревянных шампурах, как перфекционист навесил мясо, лучок так мяское, лучок мяско, ну, по красоте красота. так вообще. И на деревянном шампуре шашлык еще больше вкуснее будет. И не нужно снимать, а можно сразу так кусать, знаешь, не боясь, что там сейчас зубами а, металлический шампур. Всего лишь об, об деревянную эту штуку зубами, ну ничего Нет, страшного. че, она мягкая, блин, не поломай же. Что. Все, ребята, боба. Довольный, видите, какой, потому что шашлык приготовился. Смотрите, такой дымок еще с него идет. Запах просто фантастический вам не передать. Боба. Боба, отойди. Отойди, Боба, да это да наш мято, шашлык. Боба. Горячим, же нельзя собакам, да, вроде давай. Да. Р -р -р -р -р -р. Так, ребята, шашлык уже готов. Половины даже нету. Смотрите. Да, по шампурчику закинули. Красота вкуснятина. И да. И сейчас тортик сладенький. И еще хочу Бобу показать. Смотрите, как он шашлык <с hiçbir> делает. Набегался сегодня за енотами Уже и торта, и шашлыка наелся чуть-чуть Все, давай, гуляй, гуляй, гуляй Пошел, пошел, пошел В общем, ребята, такой вот получился видос Ребята мне подготовили какой-то сюрприз Сейчас поведут, мне будут показывать Но этот ролик вы уже можете посмотреть у них на канале Также мы сейчас остаемся с ними здесь на 24 часа У меня этого ролика не будет Знаете, где можно посмотреть и знаете, где можно найти ссылку Ну а с вами, ребята, был Сергей Трейсер Интересный Эфикус Всем до новых встреч, всем пока, пока.